Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. Сегодня мы находимся на объекте Кера, это ДНП э, Приозерное. На этом объекте мы начинаем строительство цокольного этажа с бассейном. На данный момент мы произвели выноску дома, э, выявили определенные неточности. Сейчас геодезист достал свой тахиометр, будет заново проверять, соответственно, как он сделал выноску Сейчас вот лентой мы нанесли уже это периметр стен будущего цокольного этажа. Котлован будет копаться шире на примерно метр-полтора. Для чего выноску делаем? Для того, чтобы заказчикам согласовать то, что находится на бумаге, как оно будет выглядеть на земле. Это раз. Во-вторых, еще раз удостовериться в том, что мы выдержали все нормативные требования по отступу от границ участка, от соседних строений, в данном проекте, так как это будет пристройка уже к существующему дому, очень важно соблюсти уже архитектурные моменты, такие как допустим вот здесь планируется выход отсюда на зону перед домом, соответственно здесь привязка к вот этому дверному проему всего здания с той стороны важно тоже соблюсти соосность к клумбам, которые есть, и, соответственно, вот сейчас это дело выполнено. Можно посмотреть и согласовать. В чем есть определенные интересные моменты для нас, как для инженеров в данном проекте? Первое, это пристройка к существующему уже зданию, под домом выполнен мелко заглубленный плитный фундамент. Мы здесь будем закапывать цокольный этаж. Отметка. Дна котлована примерно Минус 2 метра здесь будет Соответственно для того чтобы Избежать высыпания Грунта из-под основанием Видно уже частично вот там осыпания произошли Когда вот забивали Трубы вот, Для того чтобы избежать глобального Осыпания Грунта что может привести к просадке Вот этой террасы Соответственно с конструкцией Крыши Здесь будет производиться деревянная забирка, так называемая. Можно назвать ее подпорная стенка, которая будет препятствовать обрушению э, грунта из-под основания. Как это будет производиться? Сейчас забиты трубы, вот такие, э, длиной 5 метров, насколько я помню. И при выемке котлована за них будет укладываться уже доска, э, параллельно с откопкой. И будет удерживать грунт, который будет оттуда возможно высыпаться после того как мы проведем эти работы эта зона утеплится и стенка цокольного этажа пойдет вот прям вплотную к этим сваям то есть с этой стороны будет выполнена несъемная опалубка по которой уже зальется эта стена также в данном проекте будет выполняться чаша бассейна ну расскажу немножко про проект вот такой у нас есть генплан участка, Соответственно, сейчас мы стоим примерно вот в этом месте Вот существующий дом К нему мы пристраиваем вот цокольный этаж Габаритный размер, ну, примерно 17 на 17 метров Инженерных сетей здесь немного Есть сброс канализации в местную систему Канализационную, которая уже есть, установлен ЛОС Вот там находится, в него будем сбрасывать вот воды, электричество уже будет выполняться через стены. Постараемся здесь бывать максимально часто и рассказать об этапах работ более подробно, как какой этап производится. Первичный этап это, соответственно, выноска произведена. Завтра приедет экскаватор, начнем копать. Объем выборки грунта здесь порядка 600 кубов ориентировочно. Частично грунт будем складировать на участке. Вот в этой зоне у нас будет отвал. Сейчас определились. В задней зоне устроим отвал. Это будет выполнено для того, чтобы, когда мы уже построим конструкцию, загидроизолируем, утеплим, надо будет выполнить обратную отсыпку пазух, так как здесь грунты песок, в принципе, достаточно такой чистый. Его можно будет применить на обратную отсыпку для того, чтобы не завозить сюда еще песок Остальной грунт здесь с участка будет вывозиться Планируем выполнить работы где-то за 2,5-3 месяца В зависимости от погодных условий Сейчас уже на дворе середина октября Поэтому возможно уже небольшие заморозки или дожди, которые будут влиять именно на процесс производства работ Могут немножко его тормозить также расскажу немного именно о том, почему здесь именно выбран цокольный этаж, а не обычный мелко заглубленный фундамент. Значит, два момента важных. Первое, это большой перепад высот на участке. То есть можно посмотреть, здесь перепад высот порядка где-то метр двадцать, метр сорок в пятне застройки. Там высоко, здесь очень низкая точка. Это раз. Второй момент, здесь планируется устройство бассейна. Внутри строения он, соответственно, будет заглубленный. Для того, чтобы создать пространство, в котором можно обслуживать чашу и установить необходимое оборудование, для этого заливается цокольный этаж. Также плита перекрытия будет выполнена на разных уровнях. В целом, по итогу завершения работ получится довольно-таки интересная конструкция. Надеемся, что в этом году мы ее завершим и заказчик останется довольным. Если кому-то интересно узнать более подробно о каких-то именно технических этапах, технических моментах определенных этапов производства работ, таких как там копка котлована устройство инженерных сетей армирование, бетонирование каких-то отдельных конструкций стен или плиты, пишите в комментарии мы обязательно тогда приедем, снимем об этом подробный ролик и все расскажем все подписывайтесь на нас ставьте лайки Всем пока!